Там ты будешь самым первым узнавать о выходах, новинках, вот таких вот инвестиционных проектов. Этот проект от топового администратора «Парагон МАЛ», который работает уже 13 дней. В «Парагоне» завтра у нас будет полная окупаемость своих вложений. Если мы перейдем вот в транзакции, то мы здесь уже получили 13 выплат. Завтра 14 выплата и завтра мы окупимся. Более подробно с данными проектами ты сможешь ознакомиться у меня на сайте. Вот самый свежий USMAL. Ты переходишь, попадаешь на сайт и здесь ознакомлюсь с проектами. Вот Парогон. Также я здесь опубликовал статистику. Рекомендую всем, кто зарабатывает в таких проектах, ознакомиться с статистикой. И вот новый проект. Здесь, если мы приобретем VIP 1, он стоит 7 долларов. Окупаемость а у нас получается 7 дней. Если мы приобретем VIP 2, окупаемость а 8 дней vip 3 также 8 ну и так далее кому такая тема интересна давайте приступим к регистрации нажимаем вот кнопочку регистрация в первом поле прописываем вашу электронную почту второе поле пароль третье поле подтверждаем пароль четвертое поле придумываем 6 цифр для вывода денег пятое поле это будет пригласительный код кстати кто захочет скачать приложение у них также есть приложение в google play и когда вы скачаете данное приложение вот нажмете кнопочку установить уже установило вот 10 тысяч плюс людей когда вы установите приложение в приложении вам нужно будет вписать ваш пригласительный код вот мой пригласительный код вы вписываете и таким образом вы пройдете регистрацию вот так вот будет выглядеть ваш кабинет я здесь купил VIP номер 2 вчера уже сделал первую выплату сейчас я вам покажу как здесь пополнить счет и как начать зарабатывать нажимаем вот кнопочку research на главной странице определяемся с випом который мы хотим купить нажимаем research переводим на этот адрес кошелька ту сумму на которую вы хотите открыть VIP, и нажимаем кнопочку submit когда вы это сделали в течение от 1 до 5 минут деньги зачислятся и у вас здесь будет вот такая кнопочка Join Now. Вы нажимаете ее и активируете VIP. Далее, чтобы вам здесь выводить деньги, вам нужно вписать здесь кошелек для вывода денег. Нажимаем вот Withdraw Method и сюда добавляем свой кошелек USDT TRC 20. У вас здесь будет вот такая формочка. Вы нажимаете это Withdraw Method. Далее здесь прописываете свой адрес кошелька USDT TRC20 и здесь прописываете пароль для вывода денег и нажимаете кнопочку submit после того как вы добавили кошелек возвращаемся назад и нам нужно выполнить здесь задание, нажимаем на VIP который у вас есть и нажимаем по любой картинке выполняем здесь задачу Итак, мы выполнили задачу здесь кажется одна задача Одна задача, одна. И теперь мы можем вывести свои деньги. Нажимаем кнопочку Виздра. На балансе у меня вот 9 долларов 55 центов. И прописываем пароль для вывода денег. И нажимаем кнопочку сабмит. Итак, вывод средств успешный. Также ты можешь здесь зарабатывать на партнерской программе без вложений. Нажимаем вот. На партнерскую программу здесь у вас будет партнерская ссылка вот она копируйте ее раздавайте друзьям партнерам и вы здесь будете зарабатывать на партнерской программе без вложений вы даже можете сюда ничего не вкладывать рекламировать свою партнерскую ссылку и зарабатывать без вложений итак вот мои все выплаты 4 3 доллара и вот последняя 9 доллара 55 центов и вот она на бирже Binance, мне она пришла сегодня, проект платит и будет платить, кому он интересный, все полезные ссылки будут в описании, переходите, ознакомьтесь и зарабатывайте. Всем вам желаю хорошего дня и всем пока.